Мой вид грозит на повал. Выпить хочешь? Ты меня уважаешь? Так, между первой и второй а перерывчик небольшой. Я тебя поцелую. Потом, если, конечно, захочешь. Ах, жить хорошо. А хорошо жить еще лучше. Сообразимо на троих. А лучше пузо от пива, чем горб от работы. Ой. С кем поведешься, с тем и наберешься. Хе -хе. Губит людей не пиво, губит людей вода. Да, но еще по одной. Ты меня уважаешь? Не дай себе засохнуть. Хе -хе. Я тебя поцелую потом. Если, конечно, захочешь.